Дмитрий Михайлович. Позвольте задать Вам несколько вопросов, и первый из них такой. Когда Вы начали ощущать, что пойдете по литературной стезе, были ли какие-то импульсы, которые Вы можете припомнить с точностью, с очевидностью, которые подтолкнули Вас к этому занятию? Здравствуйте. Я, собственно, лет в пять-шесть впервые попробовал писать. И, не знаю, как-то всегда знал, что писать буду, так или иначе. Подтолкнул меня к этому мать. Она мне когда-то дала роман «Остров сокровищ» Стивенсона, затем роман «Черная стрела», затем роман канан уже «Белый отряд», затем «Повести бригади бригадира Жерара» того же канан И, в общем, после этого с таким восторгом прочитанного чтения. Грешно было как-то не присмотреться повнимательнее к литературе и не получить такой хороший импульс на будущее, в общем, попробовать писать. То, что я писал в детстве, в отрочет, в дребедень, слава богу, что я никогда нигде не была напечатана. Вот. А, а, первая публикация у меня была в году первом в студенческом «Меридиане», ну, первая серьезная публикация. До этого, скажем так, в армейских газетах, журналах. У меня было два года срочной службы. И время от времени кто-нибудь грамотного солдата додергал, да давай сделай для нас. А потом вот пошли рассказы, повести, статьи. И, ну, что называется, пошло уже в 90-е годы. Ясно. А что повлияло, как вы думаете, на ваше формирование как писателя? Все-таки литература светская, вот такая, приключенческая. Я тоже, в принципе, очень понимаю этот генезис. Или там, вот по прошествии лет, вы замечаете, что был какой-то, ну, скажем, элемент инобытийный, какие-то духовные книги. Оказывали ли они влияние? Или это влияние было все-таки косвенным? Ну, было очень раннее, еще в 80-е годы, наверное, в начале 90-х. Влияние двух духовных книг. Это, во-первых, стол подтверждения истины отца Павла Флоренского. Я довольно долго увлекался философией скептиков и экзистенциалистов, классических, франко-немецких. Они говорили очень много умных вещей, но... Здравствуйте! Я, собственно, лет в пять-шесть впервые попробовал писать...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 Счастливо завершил это искание, показал, вот он, смысл-то, вот он, другого смысла нет и искать не надо. И, в общем, это был своего рода знак, что надо сворачивать в эту сторону. А еще до того, на первом курсе исторического факультета МГУ, преподаватель Наталья Николаевна Трухина, как бы для того, чтобы мы хорошо знали литературу Древнего Востока, дала всей группе возможность а, прочитать а, одно из Евангелий. Ну, я как человек ленивый, собственно, как многие, избрал солдатское Евангелие, Евангелие от Марка, а, поскольку оно столько короткое, что, ну, потому и солдатское. Ясное, простое, маленькое, может вместиться в карман гимнастерки и не займет много места в вещмешке. Как устав, караульный службы? Да, совершенно верно. Можно и так сказать. Все остальные больше. Евангелия от Иоанны еще и по языку значительно сложнее. Это я уже впоследствии, через много лет, начал понимать. А тогда меня прелестило, извините, если можно использовать такое слово, только одно. Это то, что Евангелие от Марка было коротким. Но, так или иначе, читая его, это была зима э, с 1986 на 1987 год, я испытал потрясение. И помню до сих пор, как ходил по второму этажу так называемой стекляшки, библиотеки, библиотеки корпуса гуманитарных факультетов МГУ, э, ничего не видя, ни на кого не обращая внимания, только пытаясь как-то разобраться в своих ощущениях, Ощущения были таковы, как будто я прошел мимо какой-то горы света. И, конечно, вот это впечатление впоследствии очень сильно повлияло не только на то, что я писал, но и на то, что я крестился. Крестились вы в каком возрасте? Крестился я в зрядном возрасте. В 2001 году мне тогда было уже, слава Богу, 32 года, и э, шел к этому в течение лет, наверное, 7-8, читая литературу, советую с друзьями, мой дорогой товарищ э, Глеб Елисеев привез мне крестик с горы Фавор, другой мой хороший знакомый Николай Масурян вел со мной всяческие беседы, и надо сказать, что они вдвоем... Э, повлияли на меня в наибольшей степени. собственно другие тоже влияли со всех сторон говорили ну что же ты там вокруг тебя нормальные люди а ты до сих пор не крещенный вот. я мысль реально говорил ну вот я там человек грешный со своими страстями не справляюсь и вот я сделаюсь христианином, и мне же придется за все эти свои страсти отвечать на что он говорил ну что ты как ребенок ты что, хочешь там, я уж не знаю, лгать, глудить, воровать и чувствовать себя человеком, которому не будет никакого за это наказания, я начинал понимать, что, в общем, весь строй моих мыслей ⁇ это одна сплошная глупость. Поэтому, конечно же, вот, друзья мои, товарищи, хорошие книги меня в эту сторону и направили. Два слова о состоянии современной русской словесности. Если это, конечно, возможно описать весь этот, даже, наверное, не бурный, но какой-то порой очень мутный океан, каким вам это видится? Что делается сегодня и в какую сторону вообще направлен этот прилив и отлив? Он разнонаправлен. Угу. В настоящее время литература России пестра. И люди, которые э, имеют в себе христианское чувство, могут быть и, ну, скажем так, консерваторами такого белого течения, новыми белыми, которыми я сам себя прочисляю, почвенниками традиционными, они могут иметь левое убеждение. Ну вот, я бы сказал, что во многих текстах Захара Прилепина, несмотря на то, что он ярко выраженный левый, красный человек, тем не менее обнаруживается христианское чувство, и дай Бог, чтобы с течение времени оно множилось. Люди, которые принадлежат к сообществу старой интеллигенции, то есть там скорее какое-то такое э, мировидение демократическое, либеральное изначально было, тоже могут сдвигаться в сторону христианства, и, на мой взгляд, Алексей Иванов постепенно идет в эту сторону. Из людей традиционных, вот, так сказать, хороших писателей, традиционных почерников, я знавал, Качелянида Ивановича Бородина было восхищение от него. Да, просто мой учитель, вот по внутреннему чувству. Я не знал его, но вот. Но, в общем, основное мое впечатление это то, что сейчас происходит какая-то примитивизация литературы. Литература высокая, литература Основного потока приобретают очень странные черты. Какая-то часть ее ушла в странный ребус, когда произведения, даже и крупной формы, романной, пишутся для незначительного количества интеллектуалов, которые будут наслаждаться угадыванием разного рода культурных головоломок, шифров кодов, заложенных в текст. А всем остальным все это не нужно, потому что кто-то не поймет, а кто-то читать не станет и выбросит на вторую страницу. Очень значительная часть литературы, которая называется сейчас мейстримной, основным потоком, это литература людей, которые сидят в глубинке, хотят писать, находят издателя и за скромные деньги печатают то, что им пришло в голову, не имея никаких способностей. Но это своего рода что кружка, умелые руки и э, освобождение себя от каких-то психологических комплексов – это не вредно. Там. Лучше ли было бы, если бы они свои чувства утопили в крепких напитках? Нет, гораздо хуже. То есть, в общем, это полезно, но к настоящей литературе имеет очень отдаленное отношение. И поэтому, на мой взгляд, чем дальше, тем меньше литература основного потока влияет на на умы. Происходит увеличение влияния литературы жанровой. Исторического романа, фантастики. И вот, во всяком случае, молодые хотя бы читают. Она, в общем, хоть какие-то тиражи сохранила. Но, на мой взгляд, вот сейчас наиболее влиятельным форматом является биография. Историческая биография которая украшена какими-то цветами красноречия, какими-то художественными приемами, которые представляют собой труд одновременно исторический, полудокументальный и труд литературный. Вот это востребовано. И поэтому из огромного количества советских, чрезвычайно популярных серий, ну, вы помните, там «Библиотека приключений», «Классики и современники», да, колоссальное количество книг, которые представляли литературу современную военные мемуары да, можно, да, пожалуйста, вот что собственно сохранилось и процветает до сих пор одна единственная серия это жизнь замечательных людей почему? потому что она помимо того что имеет в себе очень серьезную начинку историческую, она кроме того еще и обращена к использованию литературного языка. Вот поэтому, на мой взгляд, во всей литературе относительное благополучие, относительное, именно здесь. Теперь, что касается литературы, которая не знает э, бумаги, которая находится в сети, вот из сети очень мало на протяжении последних 10-15 лет, когда эта сетература Приобрела значительный масштаб, очень мало уходит звезд, очень мало выходит известных людей. То есть представить свое творчество в сети стремятся очень многие. И там тысячи, если не десятки тысяч авторов так или иначе лежат там на самой издате и на всяких других э, порталах э, сетевой литературы. Много ли действительно из них выросли людей, которые оказали влияние на умы, которые были признаны как ну, сколько-нибудь значительных фигуры в литературе. Считанные единицы. Пока что, может быть, с течение времени ситуация изменится, я на это надеюсь. Я на это надеюсь. Но пока сетература э в значительной степени свалка, э в значительной степени, к тому же, еще и свалка в состоянии полного хаоса. И э вот черпать оттуда, условно говоря, там новых Пушкиных, новых Гумилевых, на мой взгляд, нет надежды. Должно пройти изрядное количество времени. А какую часть вот в этом хаотическом, может быть, процессе занимает, собственно, православный сегмент? Оценивали ли вы как-то его, ну, там, не то что количество, но по степени влияния на умы, на ту же самую молодежь, но вообще на читателя? Что это, формирующаяся еще структура там с очень такими реалистичными формами, или уже, в общем, сложившиеся направления, пусть с размытыми границами? Что вы думаете о ней? Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что сфера православной литературы она тоже не является монолитом. С одной, с одной стороны, мы видим, что Церковь сохраняет и издательские мощности, и систему распространения, связь с приходами, во всяком случае, влияет на это. Это очень большой плюс. то есть вот, Существует своего рода механизм распространения литературы, которую Церковь благословляет. Это большое благо, это, можно сказать, великое благо. И это позволяет Церкви удерживать определенные, достаточно прочные позиции в интеллектуальной культуре. Вот что касается православной литературы, то она делится на две части. Первая из них – это литература, которая пишется людьми глубоко церковленными для людей глубоко церковленных. Своими для своих. В общем, не очень часто, к сожалению, в этой страте появляются по-настоящему большие писатели. Почему? Художественная литература – это... К худому или к хорошему, но скажем правду, это литература, в которой присутствуют сильные страсти. И порой для того, чтобы писать след, даже и абсолютно благонамеренному в христианском смысле привести свое повествование к доброму результату, ему нужно описать действие этих страстей и описать действие пороков в нашей жизни. А литература выцерковленных людей для выцерковленных, она в этом смысле и от порока, и от страсти дистанцируется. Это то, что в такого рода эм, литературе табуирована, и, наверное, правильно табуировано, э, поскольку, ну а зачем, когда все уже все понимают. С другой стороны, конечно, это ограничение... Эм, Художественного языка, художественных приемов, средств литературных, которые могут быть использованы. Писатель хорош определенной вольностью. Он не обязательно высокого уровня интеллектуал, но он человек, который является своего рода барометром. Он лучше, чем кто бы то ни был, чувствует состояние общества и концентрирует в своих произведениях, если он настоящий писатель. Эти чаяния он их выхватывает из воздуха, что-то услышал, что-то увидел что-то понял, вместе с друзьями поговорил, со знакомыми, он э, напитался как губка тем, что витает в воздухе. И потом вот эта губка была выжата в его повесть, роман, рассказ, эссе. И если он при этом говорит себе, нет, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя, он может быть при этом человеком большого благочестия. Но написать роман, который при этом будет воспринять широкой аудиторией и станет популярным, известным, чрезвычайно трудно, почти невозможно. Почти невозможно. В силу этого, на мой взгляд, будущее за писателем, который балансирует на довольно опасной грани. Он является добрым христианином, православным который вместе с тем работает вместе со всей литературой. Он вместе со всей литературой погружен в страсти нашего общества, те, которые у нас есть сегодня, те, которые были вчера, 500 лет назад, 1000 лет назад, и те, которые, может быть, будут, если мы говорим о писателях-фантастах. И, погрузившись туда, он так или иначе отражает это в своем письме. но когда он эм, в конечном итоге выводит свое произведение с учетом христианских максимум, с учетом догматов, с учетом того, что говорит ему глубинный язык его веры, он все равно выводит к победе истину христианскую. Другое дело то, что он выводит ее через истинное сложное борение, через то, что в жизни человек делает выбор, Многое-множество раз, и жизнь человеческая состоит из миллионов да и нет. Только исключительные подвижники, люди, ну скажем так, святые, в подавляющем большинстве случаев дают правильный ответ. Да и вот в жизни земной множество святых вначале тоже заблуждалась, и можно вспомнить, скажем, святого Никиту Переославского, который до того, как произошла перемена ума, был а, злодеем и грешником, а впоследствии оказался человеком колоссальной веры, колоссального благочестия. Если не давать волю всей этой сложности, если отсекать все те проявления чувств, которые ну, есть в нашей жизни – если э, давать картину черно-белую или, не дай бог, просто только белую и все, это он просто не стану читать. И, э, конечно, при этом сам писатель испытывает определенные соблазны. То есть, описывая страсть и зло, он в какой-то момент проходит через э, долину тени. Если с ним бог, он из этой долины выйдет и читателей своих вытащит может быть, эти его тексты, эти его рассказы, повести, эти его романы, эссе, они действительно поведут умы туда, куда надо. Но риск здесь всегда есть. Вот хороший писатель, сильный писатель без такого риска, на мой взгляд, не формируется. Расскажите о своей книге "День коронации". Мы уже совсем близко к ней подобрались. Мы ну, говорим о будущем, значит, мы говорим об идеале, и вы пытаетесь его воплотить. О чем роман? И какими средствами, на ваш взгляд, он создан? Это не роман. Это сборник. Это сборник, да? А, вот существует в фантастике своего рода имперский проект. Полтора а, десятка, даже два десятка современных писателей и фантастов, и не очень фантастов, собрались для того, чтобы создать Идеал будущей России через 50, 100, 150 лет в красках восстановления империи, своего рода Российская империя, вариант второй. Это монархическое православное государство, вместе с тем достаточно мощное в отношении политическом, экономическом, и э, государство, в котором процветают наука и техника, они динамично развиваются. Мы абсолютно не принимаем тот миф, что монархия и глубокая воцерковленность общества как-то как отрицательно влияют на развитие науки и техники. Это, на мой взгляд, просто бред. Это не так. Вот у нас в Великобритании монархия. Нельзя же назвать эту страну в числе отстающих. Но ну, так и у нас э, в эпоху монархического правления, в особенности при трех наших последних государях, при трех наших последних государях экономика, наука, техника, инженерные дела шли вперед семимирными шагами. Скорее, вот падение монархии здорово притормозило все это развитие. Но ну вот, обращаясь к будущему, в первой книге этого имперского проекта «Российская империя 2.0» нарисовали картину этой самой империи, какой она будет. Затем в следующей книге «Русский фронтир» нарисовали картину, в какую сторону, в какие, вернее, стороны это общество будет развиваться, потому что никакое общество не стоит на месте. Инконец последних, книга на данный момент, сборник День коронации, мы показываем, а как, собственно, это общество может родиться из нашей современности, притом мы абсолютно отрицаем, что нужна какая-то там революция. Революция – зло, безусловно, в огромном количестве случаев просто предательство. Того, чему ты в этой жизни присягал, то, во что ты верил, ты все это своими руками разрушаешь. Вот что такое революция. Поэтому ни нарушение закона, ни насилия, ни революции, ни гражданской войны быть в стране не должно. У нас должен быть мир и точка. Мы против какого бы то ни было насильственного ниспровержения существующего порядка. Но существуют же вполне законные методы изменения скажем нашего общества, э, воссоздание монархии, обращение к опыту российской империи вот день коронации это собственно то, как это может произойти мирно, спокойно, но обязательно. А у кого-то собственно уже там, в ближайшем десятилетии, в полутора десятилетиях происходит восстановление монархии. у кого-то через 20 лет, у кого-то через сто лет, и, в общем, ощущение такое, что во всем сборнике авторы, я сам удивился этому результату, не столько размышляли над тем «надо-не надо», сколько «когда и как», в общем, перебирали сценарии, Поскольку, на мой взгляд, вот это обращение общества к монархическому идеалу, к идеалу, который дал нам сам Господь Бог, дав сначала царя Саула, потом заменив его царем Давидом, вот это тяготение, оно достаточно сильное. Есть такая естественная тяга к тому, что у всякого дела должен быть один государь, один судья, один хозяин, один управитель. Когда дело делается с разных сторон и разными людьми, ну, русская поговорка описывает результат у семи нянек дитя без глазу. Ну, вот мы в этом состоянии дитя без глазу несколько подзадержались. Разумеется, вот все эти мои картинки монархии, империи не могут существовать и не имеют смысла без глубинной христианской составляющей. Собственно, ради чего все это строить? Только ради благосостояния подданных. Нет, прежде всего ради сохранения истины на будущее, на века, до скончания веков. И должно существовать общество, в котором существование истины – Христианской ее форме гарантированно. В этом глубинный смысл всех тех преобразований, политических, общественно-государственных, за которые вот оратуют авторы сборника День коронации. Его уже в сети обозвали сборник монархической фантастики. Ну, так оно и есть, в общем-то. Ну, да. Это не обзывательство. Ну, я и не думаю. Может быть, несколько снижающий термин, но все-таки термин. Может быть, кто-то э, считает, что это худо. Я так, собственно, почувствовал, что э, мне и доброжелатели, и недоброжелатели вешают медаль на грудь, такую невидимую. Сборник монархической фантастики. Это звучит весело. Вот, мне нравится. Если уж говорить о, об идеалах, сегодня, когда Церковь пытается активно участвовать в процессах, к которым она была прича причастна при своем основании, я имею в виду книжную сферу, конечно, прежде всего, огромное количество, ну, таких, скажем, тихих воплей раздается из лагеря людей, которые привыкли жить без нее и, в общем, видимо, радуются жизни без церкви, у себя, в душе, вообще, да, вот она у нас до сих пор отделена от государства. Они говорят «слава Богу», хотя не понимают, кого они, собственно, благодарят за это. Они говорят, наверное, создается новая идеология, наверное, создается цензура, да, уже скоро нас всех пересчитают и будут допускать, скажем, книги без царской короны, скажем, не будут допущены к печати. Они, как всегда, не просто преувеличивают, а просто, ну, наверное, не понимают чего-то. Ваш взгляд на то, как должна себя вообще церковь вести ну, с должным тактом, она это и так себя ведет, да? Но какие механизмы должны быть задействованы в, вот в этой книжной сфере, скажем так, ограничимся этим? Если можно, чуть-чуть расширим. От книг перейдем к влиянию на общество. Но помимо ежедневной проповеди, помимо нескончаемой молитвы за всех нас, церковь это еще и что? Ну, вот однажды на конференции, научно-исторической конференции, которая происходила в стенах Московского государственного университета, выступал священник. Ну, после того, как он, как он сделал доклад, вполне научный доклад, к нему стали приставать с вопросами не имеющими ни малейшего отношения к науке. И в том числе, там были вопросы кусательные, так, в отношении церкви. Ну, звучало это примерно так. Ну, что же церковь-то у нас такая отсталая? Что же она все за старину держится, за архаику, вот, нужно обновление, нужно поменять многие вещи, даже основу, может быть. А отец отвечал очень разумно, на мой взгляд. Церковь э, держится не за старое, и не за новое, а за вечное. А за вечное да. У Церкви есть свой идеал, это идеал истины Иисуса Христа и Святой Троицы, и всего того, что исходит к людям от Бога, от единственного истинного Бога. И Церковь не может здесь, она не вольна менять Священное Писание, она не вольна придумывать что-то от себя, она есть канал по которому общество получает нечто с небес, да? Истину небесную. Отсюда мораль. Сущностно, церкви нельзя меняться. Она должна быть, какая она была много веков назад, и в этом благо. Вот что касается присутствия церкви в обществе, с моей точки зрения, ее еще как-то очень мало и не хватает. то есть, Общество наше, русское, должно быть пронизано христианством, ну, как э, морская вода на отмеле в солнечный день. И э, этого христианского солнца должно быть много везде, в школе, и в вузе, и в армии, и в системе управления, и в культуре, и в экономике, во всем. Сейчас, пока... Происходит очень долгое, очень тяжелое восстановление нормального влияния церкви на дела, влияние, которое было подрублено дважды, собственно, в советское время, ну и до этого, в общем, надо сказать, что синодальная эпоха, при всем том, что тогда существовала нормальная церковь, ее нормальные отношения с обществом, более все-таки временем, когда государство слишком много хотело решать, как церкви жить, как ей устраиваться. То есть в этом смысле произошло некое снижение авторитета церкви. Может быть, в общем-то, восстанавливать те механизмы, которые тяготеют к Допетровской эпохе. Это и есть возвращение к здоровью общества, а не к какой-то идеологии, не к какому-либо диктату. В Китае говорят, что вот, существует возвращение имен. Мы сейчас движемся к этому состоянию возвращения имен, то есть к общественной норме. Церкви много везде, она никогда ничего не диктует, не предписывает, потому что она ни судья, ни министр, ни генерал. Она предлагает истину. А уж от людей зависит, Захотят они эту истину принять или захотят порвать его в клочья в сердце своем. Соответственно, церковь, конечно же, будет защищать и отстаивать свои идеалы, когда на них нападают. Если она будет стоять безгласной и взирать, никак не отвечая на то, что истину, которую она несет к людям, оплевывает и пинает всякому не попадя, ну, это будет очень странно. Конечно, она будет свое дело свою истину защищать. И в этом тоже одно из ее призваний. Это тоже нормально. Существует огромное количество людей, публицистов, писателей, сетевых писателей, журналистов, которые, в общем, на, э, такой вот, на такие нападки начинают отвечать. И людям, которые 10, тем более 20 лет назад, 25 лет назад чувствовали себя вольготно они могли а, напирать на церковь а, с какими-то предписаниями, а вот изменитесь, а вот переделайтесь, а вот какие же вы темные, архаичные. Становится неуютно в современном обществе, потому что они по-прежнему а, со своими нападками продолжают какие-то такие атаки. И тут общество начинает подниматься и говорить, ну а помолчали бы вы лучше, вот как вы надоели. А, но по большому счету это значит, что наше общество научилось говорить, а не церковь на кого-то давит.